Добрый день, сайте, рад, всем друзья, деньги. Я хочу сказать, что всех поздравляю с деятельности Совета и надеюсь, что наша работа будет благотворительной. Этому заседанию нашей сегодняшней встречи предшествовала работа, причем подавляющая, что присутствующие и на Госсовете. Мы обсуждали это дело на государственном совете, произошли соответствующие изменения в поисковом спорте Российской Федерации. Надо mm. сказать, что и общественность уделяет проблемам развития спорта в последнее время все больше и больше внимания. Думаю, что основная задача Совета по физической культуре и спорту это, конечно, выработка просто понятный, понятный, прозрачный и эффективный спортивный политики. После заседания госсовета было дано несколько поручений, которые касались развития физической культуры и спорта. И нужно сказать, что некоторые вещи потихонечку управляются. И людей будут, прежде всего финансирование расходы на спорт и физическую культуру в будущем году должны вырасти почти в два раза. Конечно. Вот этих средств, средств, направляемых с федерального бюджета, и даже с бюджетов а, других уровней, конечно, будет недостаточно. Государственная политика это а, в том числе и создание системы стимулов, и прежде всего и системы стимулов, позволяющих спорту развиваться за счет самых разных источник. Во а, многих странах мира спорт является достаточно прибыльным делом, прибыльным бизнесом. И, можно сказать, что массовая структура во многих странах существует за счет, за счет тех доходов, которые это в предельности полагаю, что в условиях России спорт мог бы стать хорошим полем для работы как малого, а так и среднего предпринимателя, которые были бы выгодны им предпринимательству сообществу, и людей, которые хотят заниматься. Отечественный спорт имеет хорошие давние сказал традиции. И несмотря на все трудности, попрека обладает очень мощным потенциалом расслабления. И, конечно, недавний триумф на Кубке Дэвиса, это лишние доказательства Девиса. Хотя я должен сказать, что в это же время наши традиционно наши видосы, в них мы часто, к сожалению, уступаем в Причина не только остров дефицита дефицит, спортивных баз, винтаря, полноценного, научно методического обеспечения. Без этого, конечно, невозможно развивать современный спорт. Но первая причина, все-таки, в отсутствии внятных э, ориентиров, внятной политики со стороны государства, дефицита внимания со стороны государства как это... Абсолютно убежден, что одна из главных наших задач, Задача Зазача, э, и масштаба государства, и наше с вами в в ходе работы Совета, да. это возрождение массового, вот, массовое Думаю, что это задача номер один. На заседании Госсовета речь шла о кризисе Московского. И лидеры регионов, губернаторы говорили, что этот кризис сопровождается, они видят это лучше, но... В принципе, здесь секрет один а для кого, все хорошо знаем, это сопровождается укручающими цифрами медицинских показателей, статистики медицинской и демографических показателей. На чемпионатах побеждают, конечно, индивидуации. Но прочный фундамент успеха это тоже массовый способ. По Повлечению в спортивную жизнь э, наших граждан с самого раннего детства. Это одна из ключевой задач. Между тем, детский и юношеский спорт практически вытесняется из дворусной улиц. А профессия, такая профессия, как школьный учитель физкультуры, она занятие постепенного внимания. Часы занятий в учебных заведениях тоже, к сожалению, сокращаются. Но еще меньше возможности заниматься спортом у взрослых. Конечно. Но там возникают современные фитнес-центры, но давайте прямо и честно скажем, как правило, это э, те э, учреждения, которые могут воспользоваться без э, высоких уровней, А нам нужно обеспечить, чтобы граждане страны, вне зависимости от материального состояния, имели возможность и имели доступ к спортивным э, учреждениям могли свободно заниматься физической культурой и спортом. Спортивные достижения всегда были одним из показателей уровня развития страны и уровня развития нации. В современном мире это в значительной степени визитная карточка любого государства. Конечно, мы гордимся замечательной победой наших спортсменов на Олимпиадах, Чемпионатах мира, Европы, и как, думаю, что одна из задач Совета будет заключаться в том, чтобы не обойти внимание на спорт и достижений. Наш совет должен стать площадкой для эффективной координации усилий спортивных регионов, исполнителей и законодательной деятельности. Только так мы сможем сохранить и предуложить славу Отечественного спорта. И еще раз, повторяю, добиться самого главного результата. Сделать спортивные занятия и занятия личной культуры в стране по-настоящему массовыми. Я благодарю за внимание и хочу передать слово представителю Государства спорта